Спрячь, опусти. Иди своей дорогой, стак. Иди своей дорогой, стак. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Значит так, меченый. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Что будет дальше, я не знаю, но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Берешься? Как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебя сюда нельзя. Проходи, не задерживайся. Целью вы целью в нетрезвом виде пытались проникнуть на телевизионные слоны имея при себе незарегистрированные уроды, обошел <связь> Ой, а бать, не бай, не бай. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется Патроны, еда да. <связь> защити мир от зона. Вступи За участие в смертельном бою Неповторимый Меченый против Смотяна, но с небольшими изменениями. Смотрите на растерянное лицо Меченого. Он даже не подозревал. Итак. Свалился как-то на байке кирпической душе. Зрители! Сегодня и только сегодня! Бой за обладание званием мастера арены! В нем участвуют пятеро финалистов! Дошедших до финала! И Ипота! Каждый сам для себя! если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить... Тихо, мужик. Эй, стой, сталкер. Ты на территории свободы. Это обычная проверка, не Допрыгались, анархисты хреновы. Все, спеклись, пташки. Да все, готовы. Радости нет. Эй, сталкер, есть работа для хорошего стрелка. Подходи, если интересно. Или вареетесь. Макс! Слушай! У ну, а тут проблема на хуторе нарисовалась. Собирай народ. Отвянь! Отвянь! Отвянь! Отлезь от меня! Брысь отсюда! Вали отсюда! Отвянь! Отвянь! Отлезь от меня! Брысь отсюда! Вали отсюда! «Чувак, Мир, ствол спрячь, а? Ага. а мне в лом с тобой трепаться!» Oh, my God. Подходи, пообщаемся. Ему дорога. Стой, Нига! Прикрой, я пошел! Thank you. любую помощь. Let's go.